Все изрыто конечно Ну вот стало прохладнее 40-градусные дни, плюс 40 в прошлом. Приехал на Первомайско-Зверевское месторождение. Ну, вот такие вот примаски крокаита. Ну, мелочевка вся такая. В общем, неинтересная О, о, видите. Ну-ка. Что-то нынче даже черники не пробовал. Угу. Плохо. жара спала появились комары зато мух меньше жиры нет так вот немножко отдохнуть хоть. вот покрупнее уже примаска. вот, вот зелененький метафоксид наверно вымыть может быть и интересный образец получится опа опа опа ну вот ну вот что-то интересное появилось наконец-то ну вот крокоид на черненьком Скорее всего он на вакелените. Вакеленит. Так вот лучше видно. Ну вот уже интересно. Потом вымы фотки выложу. А то сейчас камень грязный. Были когда-то мне попадали в другом месте, правда, образцы такие, знаете, пористые. И блестят как халсадончики. А внутри, внутри, кракоидики сидят. Хороший образец был. Несколько таких. Погруппнее, помельче. Но сразу ушел. Сразу, сразу. Ну вот бывает и так замазал хороший образец. Не видел кайлом когда, видите, след от кайла. А тут если отмыть, то вот кракоитики неплохие. Размазал, видите, кракоитики в оранжевый цвет. Вот здесь вот сидит кракоитики. Вот на этой стороне тоже вакилините и фуксид неплохой образец был ладно, все равно мыть возьму его образец должно быть, а не видно. Вот, порода такая вот, пористая. В них обычно сидят крокоитики. Вот тут вот видно. Такой булдыган. Тащить с собой неохота. Вот. Смотрим. Конечно, вот но образец неэффектный, какой-то простой. уже один на сером фоне как-то не очень смотрится не клево загремело О, вот это мне больше нравится Небольшой образец такой. Видите, хоть черненькая на черненьком. Симпатюля. Здесь что-то на что ли? Ой. Вот такие бывают. Шо. тоже сидят маленькие откварчик видите прожилок такой вот идет Сантиметра два. Я уже говорил, вот в таких прожилках, в свитах в свитах таких прожилков и брали золото на этом месторождении. Закаркало. Ромайская зверевская. снимать не буду где-то есть в каком-то у меня там да и не один раз с этого начинал ну вот отобедал пойдем за кротка за крокаитом Ну, вот одна из ям. Симпатичный, как тут. О, как вырос. Корень дерева. пожалуйста мелкий крокоид. Ну ладно, погуляем по лесу. Ну вот шмат два шматочка крокаита. Ну, завалили яму. Кто-то спустился. И давай в стенки рубить. Да. Да. Все уж мхом поросло. Конечно, несколько сот лет назад. Ребята, все не так, все не так, как надо. Ну вот есть, но ну, видите, мелочь, мелочь, мелочь. кристаллы это не похожи. Тоже. Ну вот мелкие-мелкие. Мне больше нравятся такие, вот видите, вон, которые как в животках, как в кавернах расположены. Вот такие интересные, пусть даже кристаллы маленькие. Вот тоже, видите, на околените он. это вот кварчик Фу. даже рука дрожит уже стоп намахал сегодня. Кварец, кварец, кварец. Ну вот неплохой образец. Не знаю, отпадет все или нет ли. Большой, правда. Посмотрим. Пора домой. OK, those 경찰 are.